Раз, два, три. Всем привет, дорогие друзья, с вами Максим уже. сегодня мы поиграем в такую игрушку, как Макрафт, x и мы поиграем сегодня с вами в Бэдвардс. Uh, <coughs> Просто решил в второй раз засидеть Бэдвардс, и, как видите, я играю, ну, с таким, своеобразным текстурпаком, кстати, из-за которого у меня теперь на японском, и, кстати, мы достроить к центру первее всех. Ну почти первые, всех Можно сказать, что ну синие да первые. Ну, давайте я начну дальше строить. Ветли меня, конечно, сейчас пожалеют. Так, да, все, пипец. На этой карте я сегодня уже играл. Я сегодня играл уже два раза на Бадварсе. На этой карте и на какой-то снежной карте, на которой просто было невозможно играть, потому что дождь начался, точнее снег. Господи. О, офигеть, сейчас закупимся. Окей, давайте купим броню в первую очередь. Кстати, я меня забыла сказать, что я играю сейчас на сервере Демастера, на сервере Кристалликс, <coughs> <На сервере Crystalics. coughs> что-то <coughs> немного приболел. Так, а, давайте же застроим нормальную кровать, надеюсь, там еще никто ее... Так, стоп. стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, еще кирку. Начала кирку, чтобы разворотить то, что они там понастроили, и взять еще немножко еду. Да, так, значит, купим себе еду. Вот так вот. И давайте купим дырняк. Собственно, я это и хотел сейчас делать. Хим дырняка. Ну, вы, вы дебилы. Ну, что это, скажите. Ну, что это такое? Это полная фигня, если честно. Так, надо вот так быстренько сделать. Вот так, так. Хотя бы, не знаю, хотя бы так, как я делали бы. Хотя у них магов не хватит, так как я делать. Комбинировать. Кстати, насчет комбинации-то у меня уже стак все в порядке так давайте быстренько еще эндерника купим стак так и 34 вот 14 эндерника вполне сойдет um, так делаем вот так Значит, так Думаю, 14 эндерника мне вот на это все хватит я вот ну уголки не обязательно если честно вот вот это вещи это очень обязательно очень еще как и обязательно еще даже ну, вот тут можно, чтобы... так. так, давайте же. Итак, у меня вот кончается. Так, идем. Берем, значит, так. И сейчас мне надо. Значит, так, мне надо сейчас немного закупиться. Я пока поставлю на паузу, чтобы закупиться. Ну что, свет вам привет. Ну, я тут немного пофармил э, жеезу. Жи... Да, Жиезу. Железу. И пошел покупать себе, так скажем, основной комплект брони. То есть там кирку, меч, всякое такое. Кирку я куплю все нормально. Ну, вот эту, немножко она нормально кирку Так, возьмем нормальный меч. Хотя нормальный это золотой. Ну ладно. И вот мне как раз хватает на, на грудник. Вот, все, я одет. Просто по королевству. Значит, один. один. Два. И мне надо блоков. Мне надо еды и блоков. Еды где-то вот так куплю. Тут даже много будет. И мне надо еще одно железо. Вот прям одно единственное. Вот. Сундук надо. Срочно, кстати говоря. И тут даже больше, чем одно. Можно даже будет потом... давайте еще одну. Так, тут было. Так, пацаны, вообще. Хорошая команда мне попалась, конечно. Ну, я не промах. Я уже сходил на центр, но просрал 15 золот. Ну, чё? Я же Я же. Суда. Так, кстати, уже стоит сундук, и я сделала его двойным. Давайте соберем немного бронзы. А, и положим все сюда. Что за положим? Значит так, и купим блоков. Все где-то вот так. Потому что мне много блоков и не надо. Хотя, давайте еще вот так купим. 18 блоков. Ну, давай. Все. Господи, вот, ну вот что это? Вот, ну вот что это, скажите мне? Вот что это? Хотя бы коридор бы оставили, не знаю, чтобы мы могли пройти хотя бы. Давайте. Вот я вот уже это дело. же поставлю. Причем, так, сюда, сюда, сюда. Сюда. Все, теперь сюда можно вполне нормально зайти. Точнее, как нам. так нормально. Так, я играю за кого? Я играю за красных. Это хорошо, потому что у нас еще не сломали кровать. Я думал, я играю за желтых, но оказалось, что я играю за красных. Так, надо потихоньку, потихоньку, потихонечку на шифте, на шифте взять центр. Так, у него надо взять забрать центр. Ну, что у меня, кстати говоря, не, не совсем получится. Потому что эта скотина там сидит, не знаю, как, кто. Эта скотина почему начала бегать. Меня заметила. Что-то как-то меня не пос... Вот, пацан, пацан, давай, отвлекай. Отвлекай его. двух сторон, пацан, с двух сторон. Я первый нанес удары, поэтому я должен победить. А каким образом? Я упал, ковиш, что ли? Черт, я палкой ковион. Офигеть! Так, заберем его. господи, господи! И железо забрали. Молодцы, просто. Все-таки команда мне не сильно хорошая. Жадная немножко, но что? Понял. Хотя бы что-то. Так, давайте. Сколько там надо мне? Еще столько же надо. Хотя бы столько. Хотя мне еще хотя бы... Вот все. Мне надо 7 сейчас, потому что меньше 30. Люди к 3 и тирка 2. Кстати, стоп, нет. Еще один надо. На звезде бегали как кролик. Не знаю, сейчас. По крайней мере. Так, мне надо одно железо. Как раз было одно железо. Спасибо. Спасибо, что он не ушло от рубрики. Хорошо, сейчас спасибо. Так, и у нас 6, у зеленых 5. Вот Желтый заняли центр, что очень плохо. Так, раз за три. Три, сказал. Угу. Угу. Так, нет. Так, поделаем. Одеваем броню. Вот. Нет. Значит так. Болка. Болка вот так. Еда, где-то, вот так. Как раз шесть. И давайте же купим себе килку. Мельчик. Менчик-менчик. Менчик у нас за три, да? Значит, так. Оставляем угу. все поудобнее. И можно на остатки, наверное, взять себе. Кстати. Кстати, можно сделать вот таким образом, как я сейчас делаю, поступлю. Значит так, ну вот эти четыре блока я поставлю вот сюда, куда-нибудь. И положу остальное блок сюда. Потому что мне надо у дебилы, А не дебил, я уверяю. Да вы, блин, как? желтые пробрались на... Ладно. Окей. Ничего не буду говорить. Нет, ну, желтые обнаглели. Их всего два. И они пробрались на остров с железом у кого-то. У... у синих. А, так сама. Господи, идиоты. Вот зачем? Вот зачем? Вот зачем? Зачем, скажите? Ладно, мне надо сейчас деле скорости купить. Как раз. Вот Сейчас. Они меня довели, серьезно. Вот я не могу. Че, вот откуда здесь вот эта дырка, скажи мне? Вот откуда? Тут еще ладно. А вот тут прям рядом с железом. Зафиг. Ладно. Проходим купим зеление скорости. Спидхак -спид не предусмотрим. Так. И еле. И скорость стоит 7. Я одну могу купить. И еще три железа положить. Вс. Что мне сейчас надо? Мне сейчас надо. самую такую паутину. Иди отсюда. Её сюда. Как бы это ничего не сделать, потому что нет таких хороших. Пьем зеле скорости. Выбрасываем. И бежим назад. Хороший план. Ау. Так, пацан, стоять. Пумс. Пумс. Вот так сделаем маленькое укрепление. Все, иди. Давай, иди, иди. Иди. Теперь. Ну, там он есть вообще? Аучи. ауч! Мне пришлось только десантироваться. Ну, что поделать? Желтых нет кровати. Их легко убить. Почему мы всей Тимой не можем пойти на них? Так. Красный на мид. Даваем. Жову. Конечно, медленно пишу, но ладно. Все красные на мир. Быстро добиваем желтых. Так. Ну да, конечно, забрали, а будем все железо. Хотя давайте на броне купим. И я, ты и все, ты и все остальные. Значит, так берем нет, сначала броня. И... А, уже наши хотя бы что-то делают теперь так мне надо еще три железа ну и куплю самую тупую потому что ну во-первых потому что у меня сейчас железа нету хотя нет слушайте даже даже бы хватило если бы я сейчас не потратился немножко знаете давайте выпьем этот нагрузник я куплю себе за 7 который а выбраться отсюда как, да десантироваться что ли а нет можно, можно, можно вокруг острова обойти. Офигеть! Это нужно каким-нибудь паркуристом чтобы... Безутся тут с вами. Рукой. Разбуди. Лоханулся, да. Все на центр. Да-да-да, сейчас-сейчас, -да -да, это я ладно. Давай, все иду. Иду. Так, пацаны, молодцы, убили одного. все мид наш. все мид должен быть наш. Все, покупаю, значит, самый крутой нагрудник. Чтобы, если что, не фрилануться. А, господи, беру, значит, Киркул. с И покупаю меч. Кстати, у меня железо улетело. Господи, кто-нибудь положится одно железо? железа? Ну ладно. Какие-то это обратно бегать. Кстати, у меня надо много бонзов сейчас. Хотя, давайте сразу купим иди. Кстати, у меня такой скин есть. Да, у меня такой скин есть. Давайте купим еды семья. Это вот так вот. Купим 4 стейка. Сейчас мы все подготовимся. Пока пойдем, уже займутся зеленые. Как и знаете. Да, зеленые заняли мид. Вот, что я стрел ожидать. Так, давайте я бы себе косить. Так, три устанавливает 3,5. Вс, я. У меня 4. Они судок. Так, а.. Один сундук, значит. Значит, так, покупаем последнее, что мне надо, так это меч. Значит, теперь блоки. Блоки, блоки. Пацаны, пацаны. Все. Вы оправдались. Серьезно. Вот они наконец-то пошли в бой. Вот меня удивляет. Вот нет, чтобы сразу пойти в бой и просто занять центр и оборонять его, как, как было в прошлой. Мы просто тему взяли, растащили. У нас кровать единственное у кого было целая. Что, что меня очень радовало тогда. А, так делаем. думаю, никто не против. И вот так укрепляем. Всё. Шибо. Дайте звета. Дайте немного зюита. Блин, зараза, а? Ну, зараза. Ну зараза, конечно. Ну зараза. Опа, все. Иди нафиг. Иди нафиг. Да, блин, ебьем. Дай золото ну быстро дай золото дебил кто разломал, скажите мне да это что ли золото дай дай золото золото быстро дал дал золото а я этому приду который... он пишет хочет вот дурак а. вот забрал 5 золота вот куда ему вот так у меня сейчас только два. золото дай дай золото придурок Ой, бич, как меня он достал. Серьезно, как он меня достал. Ой, щит, щит. нет. Если бы вы видели, что я сейчас показал, я думаю, вы бы начали писать материк. Так, я вижу, тут у нас тоже какой-то пень разломал. Какой-то пенья но Ну, это не наш был, потому что. Ну, потому что я видел. Потому что я видел, что это не наш. Так, ну господи, давай. Так, все. У меня хватает на только наук. Он стоит 6 вроде. Да, он стоит 6. И мне надо еще 5 где-нибудь 11 будет. Опа-па, опа-па, опа-па. Вот, меч в руки, меч в руки. Ну, прикиньте, они просто берут, через центр перемигают. Это нормально? Это норма, нет? По-моему, нет. Все. Так, и у меня 10. Вообще-то где где-то здесь еще не должен быть. Так что давайте сразу заделаем вот так. И, господи, что-то у меня голос стал выше немного Пошлите, Пошлите оттуда к чертям собачьим. Это меня еще слава убьют. Что-то было. Десять золота потрачу на лук второго уровня. Ну, это нормально. Нормально. Ну, что-то. Я уже могу отстреливаться. И у меня будет сейчас. И у меня даже еще золото остается, чтобы отдать своим союзникам. Пацаны, у меня золото. Пацаны, кому золото? Пацаны, кому золото? Золото! Дурак. Ты дурак. Золото бери. Бери, мать его, золото. Всё, у меня есть лук. У меня есть меч. И так он значит, только то, чтобы меня убили. Вообще классно. Ой. Ладно. Так, мы заняли центр. Это очень хорошо. Так, я сейчас быстренько сломаю вот тут. Я буду вести огонь по этому зеленым, кстати, который бегает за ресурсами. И он пришел вот туда. О, господи, жалко. Давайте сделаем вот так. Иди сюда. Иди сюда, я сказал. Дурак. Так, у меня есть три зота. Меня... Это ночь. С этим чем вообще не пользуюсь, я только с от лука Сука, отстреливаюсь. Кстати... Нас могут сейчас разломать вполне. И нам зачем сих не разломать, что меня очень удивляет. Ладно. <свят> Наверное, я сыграю две партии. Хотя нафиг мне две партии. Одну сыграю и вторую сразу. После этого запишу. Так. зеленые обнаглели. Они что-то замышляют. Мне надо их отстреливать, я уверяю. Отстреливать надо. На, скотина. На, скотина. Господи, уйди. Я вижу, он идет к нам. На, вот так тебе. На, гаденыш. На. Так, золото собрали? Собрали. Молодцы. Пошли тиражить зеленых, собственно. Я без зелесей, сам дебильный мячок. как дурак пришел рашить. Ну да, типичный я. Да, факе, yeah. я Я убил их. Да, зеленые. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Все, убил. Молодцы, молодцы. Зеленых один остался. Вот он. В ФКше, это ФКш. Вс, мы победили. Да. И причем я сломал кровать. Это, это очень классно было. Мне. Без всего просто пойти вот так неожиданно просто зайти. Ну что ж. Если вы здесь впервые подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ну, это был крап, Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, как я уже повторился. Ну что ж, всем удачи и всем пока!